Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим простой томатный соус захаук из еменской кухни. Для этого нам понадобится перец острый, зеленый, помидоры, кинза, чеснок и зира, так называемые семена кумина, похожие на тмин. Перекладываем наши перцы в кастрюльку и измельчаем блендером. Далее добавляем сюда помидоры. Также измельчаем блендером. Далее подогреваем наш соус. А тем временем измельчаем чеснок, либо через чеснока давилкой, либо рубим его. Измельчаем в ступке семена кумина, режем. Мелко кинзу. Не забываем помешивать соус. Наш соус закипел. Добавляем в него чеснок. И измельченную в ступке зиру. Все перемешиваем. Режем нашу кинзу. Добавляем нашу кинзу соус, доводим до кипения, готовим одну-две минутки при постоянном помешивании. Добавляем к нашему соусу по вкусу соль. Наш соус готов, добавляйте его к мясу, приятного аппетита!